Всем привет. Всем привет. Продолжаем проходить интернет-кафе-симулятор. Соответственно, остановились мы на том, вчера что... Так, опять-таки, давайте холодильничек посмотрим. Да, да. Закупимся. Н остановились на том, что начали потихонечку с вами апгрейдить... А, ну да, все, можно здесь. Ой, не отпускает. Остановились на том, что потихонечку с вами начали апгрейдить э, компьютерные места, потому что нам больше денег надо. Правильно? Правильно. Соответственно, чтобы было больше денег, нам нужно... Более-более дорогие комплектующие компьютеру заказать Ну, вернее, сам системный блок И аксессуары Соответственно, этим мы сейчас занимаемся Сюда мы зашли непонятно зачем Мне, в принципе, отсюда ничего не надо Вот, возможно, только FAT компьютер кейс. Я не помню, если FAT компьютер кейс нам нужен Но нам сначала столы нужны Поэтому, если мы успеем, мы его зацепим Если нет, ничего страшного, купим Нормальный, оригинальный, так сказать Так, музончик у нас вовсю играет Кафешечка открывается Соответственно, пожалуйста, закажем еще один стол Предпоследний И добавим в корзинку последний Так, пожалуйста, все Со столом будет проблем Больше наконец-то не будет, потому что Стоп, предпоследний, а, да, все правильно Все правильно, все правильно угу. Так, сейчас у нас прилетит предпоследний стол Слушай, вообще хорошо место хватит. Ну, сюда я не хочу ставить Уже компьютер, на самом деле Сюда не буду ставить, нет. Возможно, я побольше автоматов, поменьше, которые куплю, да, чтобы они много местными. Хотя, опять же, с автоматами я много не хочу их ставить. Мой компьютер как-то интереснее. Там, причем, есть такие vr не vr Но, опять же, сюда я тоже пока ставить не буду. Это все мы сделаем, когда будем потихонечку расширяться. Пока что у нас все хорошо, все круто, все классно. Мне нравится. Единственное, нам с вами надо будет еще это все, ребят, немножечко, да, я думаю, какие-нибудь купить... Лампочек красивых, хороших повесить чтобы у нас с вами все было хорошо чтобы клиенты чувствовали себя как дома Вот так вот не убегали как он Сигареты вообще не приходили Борис, я вообще не понимаю Борис, блядь, иди пизделей, дай, за пизделей блядь, сигаретами, блядь, ходят сюда Кто, блядь, разрешал? Так, предпоследний стол нам принесли Отличненько Устанавливаем предпоследний стол сюда так, расстояние выдерживаем Вот так, отлично Так, кто из вас первый съебется с моей кафешки? Колитесь Я ставлю на левого На пацана На Джонни Д поставлю Он первый идет, отвечаю Наверное, сейчас посмотрим А ты че, блядь, ты откуда сейчас вылез-то? А, с дальнего компа, да, ты вылез Так, у нас пока не хватает 120 баксов мало, ребят, мало-мало-мало-мало-мало Так, у нас ники, счета не пришли Ничего оплачивать не надо, отлично О, победа! Слушай, так они почти вообще одинаково вышли Ха -ха. хорош Так, 869 Нам немножко не хватает, но это не страшно Давайте переезжать одним компьютером Сразу же Потому что нам как раз вот это место надо будет, чтобы перевести тот комп Правильно? Правильно Так, тут все нормально? Ничего не... нету Так, есть, быстренько меняем цену На него пока никто на него не пришел за, за него не сел Так, это какой вот он получается Не вижу ни хрена, вот этот вот да. uh -huh. uh -huh, Все, цену поменяли Осталось заказать последний Кстати, подожди, сейчас же оплатить. Да, тысяча баксов у нас есть Все, раз есть тысяча баксов Мы покупаем последний компьютер Ой, последний рабочий стол Оплачено. Все, ждем последнее рабочее место. Этот стол мы нахрен отсюда уносим. Продаем. Чтобы он нам здесь не мешался, потому что нам уже не пригодится. Так, продаем. Все отлично. Отлично. Продано. Продано. Хорошо. Так, что у нас здесь? У нас пока вроде все отлично, да? Все хорошо. Мне все нравится. То, что она, так, денежки нам несут, раз деньги нам несут, значит, у нас вообще все в порядке. 129 долларов. Ну, не, не то, чтобы много, я, конечно, на, боль, на большее рассчитывал. Так, мы же последний стол с вами заказали, да, по-моему. Осталось дождаться доставочки. К слову, который что-то запаздывает. Где доставка-то? Поделитесь, как погода меня резко. А что, доставки? то нет, подожди, а я точно заказал. Товар... все, товар в корзине, значит, я платил, да, 500 долларов у меня на счету. Так, плюс, пожалуйста, чаевые, отлично. Плюс еще чаевые, спасибо. Где-то... А, вот, доставка, все, смотри, блядь, не торопится. Тебя что, не мочишь, что ли? Так. Все, отлично, собираем последний рабочие места. пока что на данный момент. Даже внимание, кстати, не обращался с тем, что я сейчас все постоянно собираю. Близко, наверное, да, к стене. Давай немножко подальше. Так. Да, вот так пойдет. Так, ты у нас сколько собираешь тут сидеть-то? 250 баксов еще плюсом. Замечательно. Замечательно. Так, нам, в принципе, можно игры, наверное, купить, да? Плюс к тому. Все, отлично. Давай. Дергай отсюда. Наконец-то. Так, деньги. Забираем у него. Победиться еще не отдаст потом. Так, стул. Монитор. Так, деньги забираем. Так, что-то все не решили не платить, да, в этот раз? Ну, окей, как, как скажете. Борьки, Борьки, это, у него давно руки чешутся уже. Он вам быстренько расскажет, что так делать не стоит. Так, где у нас самый дешевый компьютер, получается, теперь? А, вот он, да, ага. Так, нормально, все, отлично. Все, все, с апгрейдом, с столами, апгрейд, всем вот этим вот делом мы наконец-то закончили. Наконец-то, теперь со столами проблем не будет Нужно будет просто спокойненько Спокойно просто оп Просто комплектующие менять На самом столе и все как бы. Это уже не так страшно Потому что если менять весь комплект с, с, Со столом, представляете сколько нужно всего сделать 223 доллара Так, ну что, куда мы поедем дальше? Я предлагаю, что у нас осталось, получается, поменять э, монитор и системный блок Наверное, монитор будет подешевле, поэтому давайте начнем все-таки с мониторов Так, во-первых, посмотрим, нет ли у нас тут каких-нибудь счетов, на счетов на оплату, нет Соответственно, давайте начнем с мониторов Мониторы LCD лет Раз, два, три, прямо сейчас можем заказать, оплачиваем Если 3. три. Короче, надо уже уносить и продавать, чтобы потом не бегать. Мы сейчас, конечно, немножко денег потеряем от того, что у нас не работает. И вообще, слушайте, нам бы по делу надо купить, например, рюкзак. Нам надо купить рюкзак, потому что с рюкзаком отвратительно у нас... Сколько у нас? Так, две пятьсот тысяч, Три тысячи. Нет, будем покупать самый большой. Сам большой рюкзак будем покупать сразу же. Я не хочу тратить денег постоянно вот на вот эти вот... Так, где у нас доставочка? Доставочка уже почти здесь. Хорошо. Так, рабочих мест у нас пока хватает. Так, тут тут сидит. Кстати говоря, так, давай отсюда пока тоже уберем. Сейчас быстро поставим два монитора там, где у нас нету мониторов, а потом где освободиться, туда. так, забираем деньги. Во, другое дело, смотри. Хорошо. Мониторчик пришел, отлично. Мониторчик номер два пришел, замечательно. Так, мониторчик номер 3, О, кстати говоря, как раз сейчас нужен будет. Так, стоит? Вот. Mm? Да, получили 123 долларов. Невидимые клиенты, блядь. Так. Есть контакт. Отлично. Все, погнали продавать этот хлам ненужный. Наконец-то мы от этих, блядь, здоровых телевизоров коробок освободимся. За 100 баксов, между прочим, они продаются Так, подожди, у тебя, а, у тебя, у тебя вообще У тебя такие же, блядь Я тебе как раз такие же несу, да, получается Так, у нас осталось апгрейдить, проапгрейдить Два монитора Всего-навсего, так, кстати говоря брется. И че, встал Ой. Слушай, дай пройти, я на работе А ты тут, походу, пинаешь эти Грибы Так, отлично Продаем. Все, остались компьютеры. Это у нас какой компьютер? Пад, компьютер, кейс. Погнали, посмотрим, какой нам, в принципе, компьютер как раз нужен. Потому что я реально не помню. Не помню там на три звезды, какой компьютер мы с вами выбрали. Так, денег у нас хватает на два монитора. Э, давай тогда мы, наверное, закажем, да, два монитора? Да, мониторы. Э, LCD лет. Раз, два. Заказываем. Так, и смотрим, какие компьютеры мы тогда подобрали. Подобрали какие компьютеры. Флэт-компьютер кейс 870 баксов. Короче, у нас сейчас с вами не хватает немножко денег. 37 баксов. Короче, нет, пускай все садятся, мы подождем. Мы подождем доставочки. Нам сейчас деньги нужны. Хочется как-то до следующего дня выкупить тот системник. Было бы неплохо, потому что он дешевле в любом случае. Маск, и, и, и чё надо-то? Ты он заходил бы лучше, поиграл что-нибудь. Так, где доставка? Доставка. Чё-то это ночью поздно, да? Достав ближе к вечеру, вернее, вообще почти не доставляют. Очень долго ждать их приходится. Ладно. Так, ребят, покидают. Вы чё, оба прям платить не собираетесь? А, нет, так они же играли в этот, в игровой автомат. все понятно. Тогда вопросов нет, ребят. Вопросов нет, молодцы. Так, доставка уже идет. Так, все, кто за квадратами, пожалуйста, просьба выйти из, из помещения. Мы сейчас тут небольшой этот ребрендинг проведем. Не ребрендинг. А. Как, как назвать, хрен знает. Язык уже сплетает. Так, первый монитор, пожалуйста, сюда. Так, вышел откуда вышел? Не оттуда вышел. Слушай, вообще, блядь, эти мониторы нравятся больше, чем новые, который я сейчас принесу, или что? Главное, со всех новых выходили. А, а старые, за старыми все сидят. Смотри, блять, что за прикол? Может, не надо было менять? О, первый клиент есть, отлично. Первый клиент ушел хорошо. Второй клиент пока что-то не особо торопится. Ладно, пока ты не особо торопишься, я, наверное, сбегу и отнесу. Так, денежки заберем. 148 долларов. Отлично. Мы сейчас спокойненько все продадим И заодно как раз цену Посмотрим системненько Так, продать, сколько у нас с вами денег? Э -э сколько у нас с вами денег еще раз? Все, можно не смотреть на цену Фот компьютерки мы просто забираем И двигаем И двигаем, сразу поставим на какое-нибудь Любое рабочее место, которое сейчас свободно Которое сейчас свободно А вот самое первое, его и поставим Подожди Так Ура! Вот это коробочка. Слушай, давай-ка мы, наверное, пододвинем все это дело чуть сюда. Вот как-то тихо. Как-то вот так. А то охуеть кейс такой огромный. Так, это, короче, до последнего сидит. Походу знает, что сейчас это последний монитор, мы его продадим, и его больше не будет. Видимо, наслаждается. Так, продаем. Еще плюс 100 долларов. У нас с в итоге 552 бакса. Неплохо, неплохо. Прохватит еще на один, получается. И в итоге все. У нас будет вообще ништяк. Средние компы везде. Везде. Причем один уже прям... уже средний. Прям на три звезды. Кроме... А, стулья. Ребят, стулья-то. Про стулья везде забыл, прикинь. А сколько время? Чего то никто не приходит? Тишина какая-то, покой. А, ну как бы 5 утра, понял И 800 баксов у нас Так, отлично, быстренько тогда бежим спать По дороге продадим как раз монитор Ждем следующего дня Пополняем силы, чтобы нас нахрен не вырубало тут. Так, продаем Погнали Хорошо отработали день Проапгрейдили практически все У нас что получается осталось? Осталось 4 системных блока На, на игровые места, да? И 5 кресел Пять кресел. По креслам что-то не помню. Цен надо будет цен посмотреть. Ну, учитывая то, слушай, как у нас сейчас денежки идут. Прям очень хорошо капают. Так, у жены я не буду деньги забирать. же нас спокойно ночью спать хочу. Не могу. А с утра она, наверное, на работу улетит. Да? Или не в этот раз. Да, она уже убежала на работе. Давайте опять забьем весь холодильник продуктами. Пол... Холодильник полный. Охренеть. Мы дошли до такого уровня жизни, когда у нас холодильник полный. Мы ничего просто купить уже не может Замечательно Отличная новость Так, поехали, поехали, поехали Есть ли у нас еще FAT-компьютер-кейс? У нас есть целый FAT-компьютер-кейс Мы этот FAT-компьютер-кейс забираем Замечательно, слушай, повезло, вообще отлично Так, на работу у нас Винни-Пух идет, ну, панда Это же не Винни-Пух, получается, это панда так, добавляем э, раз, два, три. Получается компьютера сразу в корзину. Раз. Ну, хотя мы их все равно потом, наверное, уберем. Так, и давай э, открываем смену. Так. Стоп, подожди, у нас... Б... А, у нас уже нет денег. Да, мы же купили только что фат компьютер кейс Здоровый. Нет, слишком близко. Давай вот так. И монитор чуть подальше что я не знаю, вот, вот, вот это вот поднятие, боковины, они имеют какую-то физическую модель или нет? Или это просто, то есть сам по себе физическая модель стола-то, она ровная? Потому что если имеет, тогда это все будет прыгать, бегать нам это нахрен не надо. Так, что у нас по деньгам? У нас по деньгам 280 долларов. В принципе, это не так уж и много, а скорее даже очень мало. Окей, так, сколько? А, ну нам такие уже не нужны у нас, ну так, три системных блока получается и пять стульев осталось для того, чтобы мы проапгрейдили на три звезды все наши компуктеры. Один доллар э, чаевый, хорошо. Бля, пиздец, смотри, во. Вот не считая, блядь, вот этого вот дерьма, прям хорошо, хорошо, замечательно смотрится. Так, клиентики пошли у нас потихонечку, да? А, ну не туда, куда хотелось бы. Надо будет сносить э, эти игровые автоматы и ставить получше, потому что, ну это вообще куром на смех. Так, 324 доллара. Хорошо. Так, пока здесь мы ничего делать не будем. У нас пока на это нет ни денег, ни времени. Ничего у нас по оценке? 2,3. Кстати, не так уж и много. 2,2 было последний раз, когда я смотрел. Внутри так холодно, я сразу убежал. Стопы! В каком смысле? 25 градусов. Ты что мне лечишь? А, -а, -а 3,4... Нам нужен еще один кондиционер вот в эту часть помещения. Все понятно. Только почему, блять, холодно, нахуй, с 3-4 градуса. Или да. А, это когда дождь может был, типа. Здесь температура, когда дождь идет какой-нибудь, то температура сильно понижается, возможно. Так, что? Супер кафе для 8-битных игр. А, я рекомендую вам приходить сюда, в пальто. Есть компьютер, зараженный вирусом. Бляха, муха. Да, покупаем. 6 компов. У нас 5 компов, все верно, да. У нас кончилось. Закончился абонемент на вирус кадр Подписочка У нас, видимо, денег какой-то момент не было И не списалась оплата Ну, сейчас уже не страшно Сейчас все в порядке Ой, слушай, ты посмотри, 3,3 коэффициента Топу, 3,9 у тех Ой, елы-палы, ты посмотри, как деньги капают Вот это я понимаю Вот это, вот это суммы пошли Так, сколько? 165 баксов Просто как с куста мне принес Полчаса просидел. На какой хрен ты мне нужен на полчаса? Ой, бестолковый. Так, что у нас по э, очкам? 200. Слушай, у нас вообще просто нереально. Давайте вот это все качаем. Это, конечно, нам не надо. Это биты. Полицейские тебя не подозревают, что такое обычный... А, слушай, так все это от полиции можно будет отмазаться? Неплохо. Так, денежку забираем. 182 доллара. Хорошо. Так, нам не хватает пока что, да? Плюс две оценки. Движется вперед, назад. А, 20-30 кадров. А это они, наверное, пока что про старые компьютеры, которые я еще не. Так, вирусы, вирус, вирус. Слушай, у нас сейчас оценка вниз пойдет. Что у нас со сканированием? Давай-ка еще раз: проскани... а, просканируем, да, да, да. на всякий случай наш компьютер, потому что не... не нравится. Не... Или подожди, ли он старые компьютеры сканирует. Нам надо было свет выключить, да? Слушай, а давай-ка мы это прямо сейчас сделаем. ну нахуй. Мы, мы переживем этих двух человек, которые там что-то хотели Мы переживем, да, тот факт, что от нас ушло два клиента Ничего не поделаешь, как бы Все, и теперь вроде как у нас все компьютеры должны быть подключены Даже среди новых, я просто не знаю, как это работает Так, 1200 Я не знаю, работает ли это, то есть если ты компьютер новый поставил Он не будет его показывать Он как бы показывает, что 6, но тот ли это компьютер, это большой вопрос так, плюс один, отлично Так, добавляем еще один в корзину Отлично Так, и да, и надо будет заняться, во-первых, кондиционер кондиционер мы, наверное, сами тоже возьмем Самые топовые И кондиционер возьмем до стульев даже Надо было, кстати, вообще этим сейчас заняться Ну, в общем-то, да Давайте мы сейчас докупим еще один компьютер Вот, который сейчас приедет, поставим И все-таки купим два кондиционера Во-первых, старый продадим и купим два новых хороших нормальных кондиционера Потому что, ну, это прям совсем плохо Если у нас люди мерзнут, у нас сейчас оценка вниз пойдет Нам этого прям максимально не надо Так, хороший компьютер у нас забиваются потихонечку Приятно Слушайте, у нас вообще там капец звуки? Ты слышишь звуки? Ты-ты, ты-ты, просто ребята хотят играть Хотят играть в игры, которые у меня есть Замечательно Так, компьютер нам сейчас привезут Этот компьютер мы пока отменяем Потому что нам сейчас важнее купить два кондиционера. 1100, да? Это самый лучший. Все, соответственно, выбираем их два. Ну, ладно, если что там. Если долго будут деньги копиться, один удалим. Так, а или мы не... А, мы заказали, все правильно, все нормально. У нас заказано. А что с тобой? <laughs> нихуя ты, -то, блядь, с собой трупы возишь. Так, ага, свободный компьютер есть. Забираем, выбрасываем, наш, ставим. Так, ну здесь, кстати. А чё такое? Эй! А чё такое? А, подожди, мало места, понял. А, слушай, физической модели, по-моему, нет, но я, тем не менее, все равно как-то пододвину. Вот так, да? Ничего, захотят усядутся, как бы. Тут хотя бы поиграть уже в игры можно. Так что, сразу да, что да, есть да. такая... Теперь у нас функция поиграть в игры комплектующие, по крайней мере, для игр у нас уже хороши. У нас осталось два компьютера, которые нужно будет проапгрейдить, но мы это сделаем. Сейчас важнее вопрос с кондиционером решить и с вирусами, потому что отзывы прям сильно могут у нас просесть из-за этих отзывов. А нам этого максимально не хотелось бы. Так, 1201 кондиционер мы сразу заказываем. Повесим в дальний угол и второй кондиционер вложим в... Ой, кладем, кладем, да, кладем, кладем в корзину. Так, что у нас по оценочкам? Так, туалет. Отлично. Все, все, все. Пошли плюсы. Отлично. Я видел, как люди потели от жары. Да, вот кондиционер. Мы сейчас туда поставим. Люди потеть от жары перестанут. Сейчас его привезут вот-вот, наверное, с минуты на минуту. Хотя хуй его знает, потому что я вообще не вижу, где этот хер, блядь, до сих пор не приехал еще. Так, время шестой час. Отлично. Шестой час. Это хорошо. Мы все успеваем. Где, блядь, кондиционер мой? Я за что вам бабки плачу? Стою тут, блядь, подождем. Жду вашего Алибаба. О, Алибаба идет. Все, хорошо. Так, ну что, как вам у вас? У нас вам нравится? Все ли хорошо там? Пишите все в отзывах там. Лайки, комментарии, да. Все, не забывайте. Вы тоже, кстати, ребят, не забывайте лайки, комментарии. Нравится ли вам вообще симулятор этот? Ну, типа, заходит ли такие игрушки или не заходит? Может, может вы такие... Эээ, нахрена? Все, это надо вам. тебе был-то? Играл бы себе там какие нибудь стратегии и все. Так, давайте сразу... Подготовим плацдармы, да, здесь, чтобы потом не заниматься этими вещами. Вот так вот. Все подальше поставим. Все отлично. Так, кондиционер нам привезли. Наконец-таки ставим его. Ставим его вот сюда. Я думаю, здесь будет достаточно. Так, F-авто. Так, теперь проверяем. Так, 25, 25, 25, 25. Все, все, замечательно. У нас теперь никто мерзнуть не будет. У нас все хорошо. Нам осталось накопить на второй кондер. Так, холодный, сразу убежал. Да, все, сейчас эти оценки у нас тоже на нет сойдут. Соответственно, никаких проблем не будет. 326 баксов с компьютера мы собрали. 337 900 баксов, охренеть Вот это я понимаю, вот это да Слушайте, нам уже вообще можно до последней компьютеры апгрейдить Но мы пока не будем этого делать что-то пока А, нет, идут, идут, хорошо Бл Эти автоматы надо будет убирать 1400 баксов Если топовый автомат стоит, <свист> надо будет сразу же Компьютеры поставим, поставим кресло Сразу э, заменим эти два автомата Поставим, наверное, три автомата поставим, да Три, чтобы было как-то это Поинтересней, подороже заодно посмотрим, сколько они денег будут приносить ну типа вообще есть ли в них смысл вкладываться Хотя Если 1400 целый автомат стоит А чтобы средний ПК собрать нужно там Около 4000 долларов Ну хрен его знает Надо будет смотреть Плюс опять же здесь очень быстро люди меняются То есть она села Что-то там потыкала, убежала Следующий пришел Что-то потыкал тоже и все хорошо Деньги уже пришли онлайн Не надо их ждать Я говорю, ходить чего в пальто? Ты про чё случилось? Подожди. 25 градусов везде. Ты о чем говоришь вообще? Обманывает. Короче, что-то она там это... Темнит. Все компы заняты. Смотрите, все рабочие места. И вот этот идет как раз еще на один терминал игровой. Автомат. Какие-то... Порнуху, блядь, смотрит что ли? Ни стыда, Ни совести. Так, ага. well, все, я думаю, нам хватает уже, да, нам хватает на второй. Отлично, отлично. Ой. Так закроем, пока. Отзывы потом почитаем. Так, ага. так заказываем второй кондиционер и, соответственно, кладем в корзину еще недостающий компьютер. Пока один, потом второй докупим. Два же надо, да, все правильно, два надо, отлично. Ну вот ты зря, так. Ты, Борис! А, подожди. Он с игры автоматов ушел. Да, он нет компьютера ушел. Все нормально, тогда ладно, живи, братан. Извиняй, извиняй. Да. Повалили, ты посмотри, повалили. Так, стоп, денежку мне принесли. Раз. Денежку принесли, два. Хорошо. Чего у нас по денежке? По денежке 1000 долларов Оплачиваем компьютер Ну, я думаю, последний мы уже Купить не успеем, хотя у нас народу Навалило в кафе Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим, успеем или не успеем Пока сказать сложно, так Чего? А, нихрена себе Это все в один заказ Это хорошо, так, подожди Вот этот Убираем Берем и ставим на его место. И в настройках авто. Отлично. Так, этот можно будет продать. Оставим пока здесь. Сейчас сначала давай с компьютером решим вопрос. Если там свободно. Нет, свободно. Ладно, оставляем здесь. Давай выкинем старый кондиционер. Ну как выкинем. Продадим. Так, забирай. Нам он больше не нужен. 300 долларов. Ни хрена себе. Мы его за 400 брали, за 300 дали. Там сто с чем-то долларов разница получается комиссионных. Так, все у нас на месте. Так, дальний компьютер освободился, отлично. Давай его сразу уберем, поставим сюда нормальный, хороший ПК. Отлично. Так, этот мы сейчас пойдем продадим, забираем у нее деньги 350 баксов. Все, нам в любом случае на последний компьютер хватает. Я уже думаю, что да, уже можно заказывать. Плюс сейчас мы этот продадим за сотню практически. Все. Так, ну по времени, наверное, не стоит сейчас его заказывать, да? Ну, типа, время-то как бы позднее, да, получается? У нас сколько уже времени? Пятый час утра. Так, первый клиент. Второй клиент. Еще двое у нас осталось. Слушай, так я... Я поспать не успею, получается, в этот раз, да? Меня вырубит, наверное. Не, ну а что, они сидят. Хлеба не просят. Давай тогда закажем. Подождем тогда, что делать. Вариантов у нас все равно немного Вот хорошо бы, если бы он первый вышел а бы как раз сбегал этот компьютер продал Все поставил аккуратненько, красиво, чтобы было уже хорошо Но что-то пока не торопится особо Да и жираф, наверное, у нас А, а вот Алибаба-то уже прискакал Ни хрена себе Алибаба, огонь Так, все, забираем компьютер, ставим по себе. Так, сейчас как раз он должен уже по логике свалить Не хочет так, ладно, давайте посмотрим, что у нас пока по очкам. По очкам у нас что-то есть. Что-то сейчас прокачаем. Это у нас это защита. И все. Ой, хорош. Отлично. Забираем деньги. Забираем деньги у тебя тоже. Давай, выходи. Отлично. Все, бежим, бежим, бежим, бежим спать. Быстрее, быстрее бежим спать. Так, продаем последний, сливаем все, и бежим, пока у нас есть время. Пока есть возможность еще успеть. Так, поехали, поехали. поехали. Хорошо, слушай, мы проапгрейдили все, получается, остались только кресла. Вот это да, вот это я понимаю. Угу. Так, привет, я спать, э, все, куплю завтрак. Так, новый день, новые дела и проблемы Открываем холодильничек, докупаем все, чего тут не хватает Закрываем дверь Закрываем дверь, отлично Поехали в кафешечку быстренько сейчас Так, мы поставили новые копы Давайте на всякий случай, как только зайдем Выключим, включим питание У них, да, чтобы никаких проблем у нас не было с вами И как только это сделаем Тогда уже откроем смену Потому что, ну, хрен его знает Так, здесь нам, в принципе, ничего, да, покупать да, это больше, чем нам неинтересно. Это все нам уже неинтересно. Так, открываем раз. Э -э выключаем питание. Включаем питание. На всякий случай, чтобы антивирусник у нас нормально работал. Так, подписочку заодно тоже проверим, чтобы все хорошо работало. Чтобы все правильно работало, вернее. Так, у нас, кстати, денег уже дохрена. Откуда столько денег? Да неважно. Так, открываем смену. Здесь все нормально. Антивирусник сканировать на всякий случай. Запускаем. Пусть э, сканирует. 4,0 коэффициент. 4,0 по оценкам. Не, не удовлетворено. Я писал на штаны. Было бы здорово, если бы там был туалет. Это не очень тюрьмовое место. Понятно. Понятно. А давайте, знаете, пока, наверное, не кресло. Давайте мы с вами все-таки сначала стимовские игры выкупим. Потому что у нас всего одна игра. Ребятам играть не во что. Они, наверное, нервничают. И мы, соответственно, сейчас закупимся играми по полной. Так, хорошо. У нас больше не хватает. Раз, два, три, четыре, пять. Девять игр осталось купить. Девять игр у нас все игры есть. Как раз таки, а то они там все недовольны, что играть им не во что. а мало и так далее. Сейчас такие машины здесь стоят, что... Блядь, ну ты нахуя сюда пришел? Блядь, вот сюда садись Так, все, движение пошло Мы параллельно, соответственно, давайте с вами э, Добавим в корзинку Кресла, как минимум Слушай, а так они недорогие 5 кресел, 2 100 Ну, если за сегодня успеем То, может быть, даже и кресло закупим Сколько получается нам? 9 игр, да, это 900 9 на 2800 Ой Ну да 9 на 2 Нет, это 180 Тормози Так, 9 Нам нужно э, 900 баксов Да, 900 баксов Плюс 180 баксов Все правильно, чую Короче, нам суммарно где-то в районе 3,5-4 тысяч долларов надо, Чтобы реализовать Соответственно все, что мы хотим Думаю, мы успеем. Давайте попробуем. Так, раз, две игры мы уже выкупили, осталось, осталось всего семь. Слушай, нормально, не, нормально, пойдем. Так, по оценочкам у нас что идет? Не удовлетворил чем-то кто-то, кого- то Я не знаю где. Так, туалет. Дерьмо, это не очень дерьмо, спасибо. Короче, все, сейчас пока вроде все довольны всем, кроме туалета. Туалет нужен всем туалет, да, сильно. Ну, туалетом мы тоже займемся, выбора нет. Сначала мы все-таки добьем средний класс, так сказать, нашего компьютерного клуба по... по комплектующим, да. И после этого... Так, раз, два. Пять игр осталось докупить. Слушай, да быстро мы до обеда... А, нет, до обеда уже не сделаем. До обеда не сделаем, не успеем. Ладно. Так, если ваше время того не стоит, приходите. Угу. Но 2,4 тем, тем не менее Оценочка хорошая 4,0 у нас, да Да. Коэффициент 4,0 это замечательно С как деньги летят 312 долларов нам сейчас принесут Плюс вот это все Короче все, игры мы уже выкупили Игры выкупили однозначно, без вариантов С играми все будет хорошо Вопрос в том, успеем ли мы сегодня выкупить все кресла Было бы очень хорошо Но пока не уверен, посмотрим так, принесли денежку Открываем Steam Давайте, а сколько 400? Раз, два Три, четыре Все, последняя игра осталась Мы купили все игры Steam -овские. Сейчас товарищи те нам принесут Что у нас по калькулятору? 170 баксов сразу игра Слушай, вообще хорошо Хорошо Давай, давай, давай, давай скорее 100... Все, 180 баксов у нас есть Открываем, все, стим у нас полностью выкуплен Больше ничего у нас нет С играми можно заканчивать Прекрасно Так, ну на туалет очень сильно, конечно, ребята жалуются Но пока что, ребят, пока что нет Пока что нет, все Железобетонно будем покупать сначала кресло Сейчас посмотрим, сколько чего они нам принесут Сколько денег в итоге это идет да идет 200 баксов мало хочу а как мало подожди да в натуре 200 было я думал там под по 400 долларов была сумма ну ладно вот это в принципе нормально нам принесет короче сейчас по а. а вот он вот он вот он вот он как раз как раз он и пришел и вот так нам не хватало так ну ладно раз пока не хватает давайте по одному будем тихонечку заказывать 300 долларов. Один там вообще оплачивать не собирался. Ага, вот так. Стоп, привет. За электричество и за охрану нам нужно сейчас отвалить 300 долларов. Ну, ладно, хорошо. Так, она нам сейчас денежку отдаст. Отлично, 56 долларов. Нам хватает. Все, счета оплачены. Да, это самое главное. Это вообще пропускать нельзя, потому что когда потом, не дай бог, у тебя это все работать перестанет, будет максимально неприятно. Так, денег у нас пока нет 337 долларов нам только что принесли Ты сядешь куда? <связать> Не сюда, да? Отлично, тогда я забираю этот стул Кидаю пока в тебя им <связать> Так, и ставлю новенький Вот Так, получается, можно поставить, да? Хорошо Так, этот стул понесли, продавать Чем быстрее все это продадим Тем больше денег у нас будет и быстрее мы все закупим Поэтому, в принципе, если повезет, мы за сегодня все-таки как бы все успеем приобрести. Осталось 4 стула. В принципе, у нас и все. И у нас прям будет красота, заглядения, а не интернет-кафе. Так, что у нас по деньгам? 445, 420. Еще один стул. Сразу же заказываем. О, другой. Посмотри, как крас... Слушай, какой эффект с этим стулом. С самого-самого... Ужасного пластикового стула. 4.8. Ни хрена себе. Это за час. Смотри, он просто взял на час. И сейчас мне принесет где-то 130 баксов. Охренеть. Ну, они вообще в сумме мне сейчас хорошо принесут время. 5 часов, да? Слушай, мы должны успеть. Мы должны в любом случае успеть. Я думаю, мы успеем. Мы успеем до конца уже проапгрейдить наш кафе. Наконец-то на него будет приятно посмотреть. Наконец-таки будет интересно. Сидят. Бешеные, ребята, бешеные. Смотри, такие бабки просаживают в моем. Ну, потому что, ну что с душой. Ну, с душой сделано. Понятное дело. Так, 480, плюс один. А, я не был готов. Не был, не был, не был готов. Так, подожди, не сворачивается, что-то нифига. Так, плюс один. И это у нас получается уже третье, правильно? Вроде как да, если я ничего не путаю. Так, вот нам принесли, да, как раз его отлично. Так, быстренько уносим. Убираем сюда. Забираем, ставим. Так. Я слышал. Уйди. Вот так. Так, он нам привез одно. К сожалению, да ладно, подождем. приера второго получается. Ой, красивая музычка. Что-то как-то это, по-моему, первый раз играет, да? Или не первый раз уже играет? Нравится мне такой музон, Жалко не часто он у нас играет. Йолыпалы, Йолыпалы. А чё вы все ушли-то? Подожди, а чё? А чё не ушли? Тысяча баксов. Охренеть. Так, добиваем два стула. Все, получается все, чем успели. Так, он нам несет, наверное, один. Давайте сразу уберем отсюда. Это, слушай, там не мешали они. Да, он увезет один. Ладно, мы подождем еще два стула. Подождём, ничего страшного. В любом случае, сам, самое главное, это то, что они у нас уже оплачены. А это значит, что вот-вот, и у нас уже все будет хорошо. Угу. Так, хорошо есть. Бежим назад. Так, осталось еще одного Алибабу дождаться, да? Так, эти заняты стулья. Тоже сейчас до последнего будут сидеть, наверное. Я, конечно, поржу от души. Время 8, время 8. Нет, слушай, время еще хватает. Я думаю, прям в течение часа мы хорошо пробрести успеем. Да, Алибаба идет, хорошо. Так, надо дождаться, когда они там слезут. Собирайтесь лазить. Слушай, ну красивые стульчики-то прям вообще огонь. Так, не хотят пока, ладно, тогда давай пока стулья наприносим, да, чтобы Там не оставлять. Как только они оттуда дернут, мы сразу этим займемся. Чё тут у нас это? Робот-то не хочет убираться, что ли? А, нет, работает все нормально. Зря грешу на него. Нет, конечно, все хорошо, что вы так сидите, что вообще нравится. Не хочу просто их снимать, деньги как бы тоже нужны Обидеться, вылезть и больше никогда Ко мне не пойдет Это нам не надо Так, деньги у нас в принципе есть, счета У нас в принципе все оплачено, да, пока все нормально Отлично, отлично, отлично Я вам хочу стулья получше поставить Вообще-то, ну Сидят неугомонные какие-то Ну ладно, пусть сидят Че у нас там по времени? Так, по времени почти один закончился. А, ты посмотри на суммы. 400 баксов. Ой, боже. Так, ну что? Так, в игровой автомат играть пошел, парнишка. Слушай, я вообще не того ставил. Не тот вылез-то первым. 450 баксов. Плюс еще чаевые, ты посмотри. Замечательный человек. Вот это, вот это человечище, я бы сказал Спасибо, братан, спасибо Так, у нас тысяча баксов Уже тысяча баксов Отлично, так, все Минус одна проблема Так, убираем раз Ставим сюда нормальный Игровой, игровой Ну, не игровой, но ну, тем не менее Вот так Так no Так, все, второй встал, отлично Наконец-таки. Ой. Блять, уронил. Надо было просто его поставить и все. Вот вот. Ну, слава богу, ничего не разлетелось. Уже хорошо. Так. Э -э Отлично, денег мне напритаскивали. -на -на -на -на Спасибо за чай. Побежали, быстренько продадим одно кресло А второе кресло уже продадим, как только пойдем Да что ж такое, отстаньте от меня, боже мой угу. Так, есть контакт бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Так, как раз последний уходит Я так понимаю, времени у нас Три часа ночи Замечательно Зашибись, все отлично Так, забираем последний стул У нас все отлично Закрываем, соответственно, наш кафешку Бежим, сдаем этот стул, который нафиг не нужен Так, продать, отлично Есть, есть Так, все, пора спать Прекрасный рабочий день Отработали просто великолепно Еще и дохрена еще денег осталось Можем купить еды Да, деньги есть, можно поесть, как говорится. Так, наша жена, наверное, с работы тоже пришла. Да, пришла отчет нам 254 доллара. Замечательно. Так, все. По холодильнику ела что-нибудь. А, нет, поесть сегодня ночью, пока я сплю. Все, я понял. Так, мы, соответственно, должны сейчас спать. Встаем счастливые хорошие но что будет дальше соответственно это рабочий день что вам принесет мы увидим в следующей серии вам спасибо что смотрели если понравилось подписывайтесь на канал прожимайте э, колокольчик ставьте лайк подписывайтесь на группу вконтакте э, в телеграме тоже а я желаю вам здоровья любви и удачи пока